Внимание! Не уходите туда! Зачем? Зачем? Мы же можем пойти. Да, вот да. так! Да. Да. Ладно, это да. ваша проблема. Что? А? Где? А, понятно. понятно. Другой, Другой левел. левел. Мне нужно Другой включить фонарь. Да. Как-то как лучше. лучше. То есть я тут пойду. Мне кажется, то что тут что-то что не, не так, так. Что, что это? это? <связь> По-моему, это Ладно, нужно убираться, убираться после. Что, Что трубы? Панель. Серьезно. Панель. Ладно. Нет, Панель. нет. Панель. Лучше Панель. я так Панель. не буду Панель. делать. Ладно, ладно. Самое, Самое главное не найти никакого угрозу. И попытаться <смех> не умереть. Что там? Ставила, Серьезно. Ладно. ладно. Опять этот фонарь. Ладно, ладно. ладно. ладно. во-первых, что, что это за херня? Нет. Откуда она, она вообще? И откуда она тут вообще выбраться? А? а? Что, что тут происходит? происходит? Что с камерой? Валентин, что, что это вообще такое? такое? Откуда? откуда? Нет, нет, нет. Ну, нужно, нужно выбираться! Что? Что? Что? Что? Что? Что? Опять, одеть, одеть. Она,